Привет, сейчас подождем, когда у нас Светлана присоединится, сегодня вас познакомлю с очень интересным человеком, я думаю вам понравится напряжение с головы голова шея здесь вот это все вот это вот, все, все что все что выше вот этого все показало очень Занимались и хотели вести группу, расскажите об этом. Да, я занималась танцами, я в, я в детстве занималась танцами, но, наверное, как многие девочки, очень-очень люблю танцевать. И а, так как у меня вот, образование позволяет, и я понимала, что таких танцев, чтобы танец с телом, их на тот момент не было. И, да, я хотела сделать такую программу, свой метод, чтобы именно в танце сначала доставать все, что накопилось в тебе, его сначала доставать, этот опыт, эти, эти боли, наверное, да, а потом их трансформировать и перетанцовывать в то, что бы ты хотел, чтобы у тебя случилось. Вот это вот я хотела сделать, да, но... Я хотела, я даже в Гулькевичах зал снимала, но здесь не пошло. Я тогда не понимала, как это можно сделать по, по соцсетям. Мне казалось, что это нужно обязательно делать вживую. Но по соцсетям я уже вижу, что тоже можно это сделать. Поэтому я думаю, что Света как раз вот этим вот и займется И растанцует нас всех, вытащит из нас танцоров наших, да? Вытащить из нас все вот эти вот зажимы. И когда мы протанцовываем свой день. Пробовали когда-нибудь протанцевать свой день именно? Нет. Это как нейрографика, только, только через танец. Да, да. Это как нейрографика. Mm -hmm. Там мы... О, на эфире. Класс. все тем тоже классно. Когда мы... Нейрографика, это мы рисуем телом. Все, что у нас, вот эти вот зажимы, все вот эти вот э, неверешенные вопросы, мы выкладываем это на бумагу. А танец – это когда мы э, выдаем в танце телом, выдаем в музыку. Мы выкладываем это на музыку. Это как раз и есть вот это вот танец телом. Э, да, ну, мне кажется, что я практиковала ну с несколькими ребятами Еще когда жила в Екатеринбурге И у меня было несколько человек И мы практиковали как раз И была просто бешеная реакция Такой бешеный восторг Но на тот момент так получилось Что я, у меня не было возможности Этим заниматься дальше Потому что нужна была Работа именно та, которая приносила Деньги, а не удовольствие На тот момент И поэтому вот как-то я это на задний план убрала. Но ну, а так эта протанцовка очень классная. То есть сначала ты подбираешь музыку, но это обязательно там как бы очень много работы все равно нужно. Это не так просто, что ты встал, протанцевал, тебе там что-то сказали и все. Сначала ты подбираешь музыку. Алло. Да. А ты к школе автономии подписана уже? Нет, это не, не не закрытый клуб, не Лаврум, а открытый открытая страница школы автономии. Я тебе сейчас в инстаграме прям скину, куда тебе зайти. На какую стр... о Нет, подожди, подписаться. Если ты не подписана, то тебе нужно подписаться, чтобы увидеть. И тогда ты в круглишках увидишь... Сейчас я тебе скину все в этом, в, в Телеграме. В юности любила танцевать просто дома, куда тело поведет. Но меня музыка заводила. А сейчас нет такой музыки, чтобы тело само в танец пришло. Ничего не вдохновляет почему-то. Так, Святой, все, я тебе... Я тебя вижу, что ты подписалась. Теперь тебе нужно отправить запрос на принятие, на участие. Потому что я тебя без запроса подсоединить не могу. Может, сейчас тело проснется. Тут еще, ребят, смотрите, я подбирала музыку, я делала микс из разных композиций. И то есть я понимала, что чтобы человека вывести, например, на какой-то... Вот его сначала же нужно... Это, это как реанимация. Его сначала нужно вот туда, у, у, прям этой музыкой, музыкой, словами. То есть ты свои слова накладываешь на эту музыку. И его сначала погружаешь в его вот эти вот состояния, которые для него некомфортные. Вот. А после этого, как ты вот в эти состояния пройдёт, вот когда он проходит в эти состояния, когда ты видишь, что его уже начинает вот прям колбасить, вот после этого ты уже на, включаешь иную музыку, то есть она у тебя уже вся подготовленная. Может быть, миксы, может быть, может быть это песни, может быть, это просто музыка. Ты их компонуешь, потом ты ставишь эту, и на фоне твоих слов эта музыка играет, и ты как будто бы оттуда, как зашкварник вытаскиваешь человека. И все, и он начинает это протанцовывать. Все, свою боль, он как бы вытанцовывает ее. И это иное состояние, это вообще клево, это классно, это... Ну, вот такое вот, я, я не видела, что были такие практики, честно. Вот, поэтому я надеюсь, что Света как раз нам вот эту вот практику и откроет, сделает. <клёх> Светуль, ну что, не получается? сейчас я вот там как ты только зашла там есть а, такое что отправьте запрос на участие в прямом эфире вот тебе нужно отправить запрос либо нажать либо нажать вот видишь у тебя внизу в самом есть такая камера с крестиком вот на эту камеру с крестиком нажимай и у тебя будет нескончаемые чудеса у тебя будут нескончаемые чудеса и у тебя будет как раз еще раз на, что ты можешь подать запрос на участие в эфире Камеру с крестиком, Светуль. Не могу найти. Так, сейчас. Сейчас я тебе в Телеграме скину, где она находится. Так, смотри, я тебе в Телеграме отправила. Камера с плюсиком, да. Что получается у нас? В следующий раз, чтобы не отнимать ваше время, попробуем сделать так, как раз, чтобы проработать эти моменты. Ну, что у нас там, Святуль, Добавляйся, мы тебя ждем, хотим тебя увидеть. Что там уронил? Свет, ну что, не получается? Камера с плюсиком. Ты ее видишь? Я тебе в Телеграме сейчас отправила. Ты отправляешь мне не то. Ты отправила. А, отправляешь мне. Посмотрите прямой эфир, пока он не закончился. А камеру с плюсиком ты видишь? Я тебя просто самостоятельно не могу. Так, отправьте приглашение. Сейчас, подожди, я попробую отправить тебе приглашение. Пригласить. Ок. Так, Светуль, я тебе отправила теперь приглашение. Подтверждай его. Ярик, что у тебя там? Отлично. Нормально. Что-то как-то у нас не вяжется. Никак у нас, да? Так, Свет, второй раз отправляю тебе приглашение. Ты, пожалуйста, напиши, что у тебя не получается, потому что мы тут вообще в неведении. Ты не видишь камеру с плюсиком, либо ты не видишь приглашение, либо как-то еще. Может быть, у тебя в твоей стране как-то по-другому работает Инстаграм? Нам хотя бы знать, как, как там все устроено. Всё, быстро ты чего? Быстро ты? Да я один тайм большой, угу. Светуля. Просто на этой неделе у нас, скорее всего, уже не получится, наверное, чтобы Свету пригласить еще раз. У нас получается завтра весь день забит. У нас завтра э, в зуме как раз идет встреча. В пятницу у нас с Ларисой за э, встреча на, уже наметилась. А Лариса, как раз, это, ребят, это очень важно. Лариса это тот человек, который вы когда мне говорят, что, ой, я не знаю, можно ли мне или нет, потому что вот я такая возрастная девочка. Лариса у нас с 50-го года рождения, и с 2005-го года у нее нет желчного, э, желчного пузыря. И она у нас выходит запрос на участие, как табличка и как камера с плюсиками висят на экране. Да. Вот. Но я уже ничего сделать не могу, как бы я. Вот. И она без желчного пузыря спокойно заходит на 9 суток. Причем она заходит с депривацией на сколько-нибудь, какое-то какое количество времени. И она как раз поделится своим опытом, когда вы говорите, что там возрастные люди, могут ли возрастные люди а, заходить на сухие дни. И очень многие мне тоже писали, ну, не, не очень многие, уж так скажем, прям очень многие, но несколько человек, мне, наверное, уже человек семь написали, что, говорит, я бы с удовольствием, но вот у меня вот такая, такой недуг, у меня а, нет желчного пузыря. Вот. И вам, пожалуйста, живой пример будет в пятницу, что вы посмотрите, что и без желчного пузыря тоже можно спокойно выходить на сухие дни. Самое главное это делать очень тактично, прислушиваться к своему телу, это обязательно. И, конечно же, конечно же, правильно заходить. И самое главное, правильно выходить. Потому что выход, он, наверное, это 70% успеха, что в следующий раз мы зайдем более экологично, и что наше тело оно даст нам именно те результаты, которые бы мы хотели получить. Какие-нибудь? Ты меня такие вещи спрашиваешь, что я тебе скажу? Оранжевый стоит. один. Они вот как раз считают, вообще абсолютно все. Яс, yes, это уже... Я, считаю, я не пойду, потому что я сейчас так уже бегу и не смогу. В смысле? Я я... Мне без разницы. Светлана, нужно потянуть комментарии вниз по экрану, чтобы увидеть запрос на участие. Нет, ребята, у меня у меня все вот последняя какая разница между автономией и голоданием последний комментарий разница между автономией и голоданием потому что голодание вы четко понимаете какие у вас идут сроки у вас идет это тот процесс который идет на очищение тела на освобождение от какой-то болезни и вы тогда понимаете что Именно голодание ⁇ это есть тот процесс, который находится с рамками, с границами, с, четким время, с четкой временной границей, когда зашли, когда вышли. Что касается автономии, автономия ⁇ это состояние, это не сроки, это именно состояние, в которое вы входите. И там нет сроков, то есть автономию можно поймать и на на первый день, да, уже сухих дней, и там вы себе не, не ставите те как раз рамки, те границы, что когда вы выйдете, вы уже начинаете чувствовать по иному свое тело. У вас идет не процесс голода, у вас идет процесс познания своего тела. Это по ощущениям вы поймете, это абсолютно разные ощущения, потому что в голоде у нас идет, пока мы не переключится у нас голова как раз на автономию то мы будем думать о еде, о меню, о всех вот этих вот процессах нескончаемых. Когда мы входим в процесс автономии, ну, конечно, на первых днях мы тоже будем думать о еде, но это будет как бы вот мимолетно. Все остальное мы будем познавать в свое тело. Оно нас как бы будет поглощать, и вы будете понимать, какие там процессы идут. И для вас это будет новое. Это именно вот состояние. Могут ли возрастные люди заходить на чистые дни? Да, могут возрастные люди заходить на чистые дни. Это я как раз только что сказала. И в марафонах у нас самая старшая девочка, которая была у меня в марафоне, ей было 86 лет. Она заходила на пять дней сухих, замечательно себя чувствовала. Вот И она просто заходила Потому что ну, Она говорит, я уже не вижу удовольствия в еде Я уже не в том возрасте, чтобы получать удовольствие от еды Поэтому, если я не вижу удовольствия от этого Я хочу научиться Ловить удовольствие от чего-нибудь иного От чего-нибудь иного Очень интересный человек Она прям такая вот Она прям девочка-девочка Ее возраст вообще когда, когда она сказала про возраст Мы, конечно... Всей группы так немножечко даже так обалдели. Потому что замечательно ухоженная женщина. Очень интересная. Но ты же в телеграме я в телеграмме да О, боже да что такое представляешь у меня нет этого значка который ты мне пошла камеру вот ой ой ой ой у меня с этим вирослав Ну, футзал. Алло, Свет, слышишь? Не могу камеру включить. А, вот. Так. Смотри. Вот видишь вот этот вот значок? Тебе видно? А? Не видно то, что я показываю? А? А мне показывает, что я включила, а сейчас... Я тебя я тебя ну, блин, тогда, видимо, как-то может быть в следующий раз, потому что я даже не знаю, как уже подключить. А ты в Инстаграм-то вообще заходишь? Ты покажи мне, сфотографируй, перешли сюда. Свет, ты сфотографируй, переш... перешли сюда. Мне я, в этот. Как у тебя вообще выглядит Инстаграм? Я тебе подскажу. Пока Хорошо. мы тут болтаем. Давай, ага. Угу. Светлана, Свет. Так, Светлана, вы рекомендуете выходить на полыни? Ее пить в течение дня? И в каком количестве? Да, я рекомендую выходить на полыни. Ее нужно заваривать пол чайной ложечки буквально без горки на пол литра горячей воды. И пить ее как хотите. Но залпом после чистых дней будет тяжело выпить, потому что как бы желудок все равно он суженный. Но в течение часа, в течение двух, как вам угодно будет. Выпиваете, через полчаса уже можете кушать. Пусть обновить телеграмм. Да, надо будет потом, видимо, и сказать, если сейчас не получится у нее уже зайти. Я что там, да, мне? Мне вообще не до этого сейчас. Иди, разговаривай. О! У нее нет этого значка. У нее есть только два вопросика. Все ясно. Вообще у нее другой Инстаграм. Может, Светлана не подписалась? Нет, она подписалась на страничку. Сразу вышла в эфир. Может. Алло, да, Свет, я вижу, что у тебя... Слушай, тебе нужно будет обновить Инстаграм. Поняла. Поняла, сейчас обновлю. Давай, может быть, успеешь. Ну что, уже 33 минуты, скоро уже будет, надо будет эфир заканчивать. Если успеешь, будет здорово. Хорошо. Если не успеешь, на другой день перенесем. Да. Давай. Извини. Так. Сейчас попробует обновить, может успеть зайти. Но не успеет, иначе на другой день перенесем, ничего страшного. Зато с вами поболтала. А Мы с вами о чем говорили? Может, поэтому нет кнопки добавиться. Вот, про полынь ответила. Ларис, привет! Ларис с Ларисой мы как раз будем пятницу вести эфир Как раз она расскажет о своем опыте Как у нас такие красивые девочки Да, Настюш, я сказала ей, что обновить нужно Телеграм Ой, Телеграм, Инстаграм Про женщину в возрасте Вот она у нас 86 лет Она у нас заходила на пять сухих Но у нее они а, уже такие Она полгода начала практиковать и дошла до девяти дней, потом она не могла зайти, что э, слабость у нее была. Вот, а потом она, говорит, что-то говорит, так поняла, Светочка, а завтра марафон начинается. Э, сегодня начался марафон возможности меня закрытый. Если в клубе, то он уже идет. И ты по какому марафону? По желаниям, наверное, да? Ты мне напиши, и мы с тобой договоримся по марафону, хорошо? Вот, когда и что тебе лучше будет зайти. Вот. Можешь в Телеграме написать, как тебе удобно. Хорошо, Ларис, буду ждать тогда. О, все, у нас Света подключается. Вот, поэтому, девочки, возраст не помехан сухим дням. Все у нас в голове. Насколько вы себе разрешаете это сделать. Привет! Ужас! Ты у нас такой долгожданный пряник. Оказывается, у меня старый Инстаграм был. А я вообще сижу там, смотрю, думаю, где эта камера? Светуль, расскажи, пожалуйста, о себе. Кто ты, чем ты занимаешься? И потом я тебе следующий вопрос задам. Хорошо. Занимаюсь давно именно энергетическими практиками работаю с клиентами именно с помощью ну как бы своей энергии, да, можно сказать ну я психолог и у меня направление и поэтому за годы у меня уже ну как бы звук пропадает научились делать Светуль, звук пропадает. Да, сейчас. Так слышно? Ох, это мне только одно слышно плохо, ребят. Звук вообще пропадает. Видно, мне кто-то сейчас звонит. Тихо, тихо прям. А сейчас может восстановится, мне кто-то звонил. Что сейчас? Звонили мне, звонили. А, звонили? Uh -huh. Может, из-за этого? Ну, сейчас, наверное, тогда восстановиться должен. Uh -huh. Потому что очень-очень тихо слышно. Интересно, а вначале нормально было, да? Вначале а? нормально было? На, вначале было хорошо слышно, а теперь практически не слышно ничего. Сегодня день. Давай так, ты... Нажмешь на крестик и еще раз подключишься потом сразу. Давай. Сейчас еще подождем. Как дела? Во, сейчас отлично. Это сбил, видно, звонок. Ага. Давай, ты остановилась, мы тебя слышали, что ты энергопрактиками занимаешься, сказала. И еще я психолог, и больше там у нас не слышно уже было. Ну, телесно ориентированный психотерапевт, и за годы практики я, ну, оно само как-то пришло, что я начала работать еще с энергиями клиентов. То есть я их начала чувствовать, это именно руками, то есть именно потому что все время <свят> клиентов трогала, ну как работала именно, называется техника тонатотерапия. Вот. И поэтому э, оно пришло само, и постепенно клиенты стали давать э, обратную связь, что вот они чувствовали, как там энергетически я что-то вытягиваю, там вот такое вот. Я сначала, ну, я ну, такой, в общем-то, рационал. Для меня было сначала сложно это принять, что это возможно вот так вот взять эту энергию и вытянуть из клиента. Но реальность такова, что ответная, вот, ответная реакция клиентов, я чуть-чуть забываю, Иногда чешская, что-то всплывет в голове. <связь> вот. И получается, что начала чувствовать очень вот именно момент работы с клиентами, вот эту энергетику, где она, ну, как бы, где есть напряжение в этом ну, теле, да, то там обычно какой-то сгусток. Вот. И этот сгусток я просто беру и убираю, отправляю на реинкарнацию. Сама придумала. Ну клево. А ты же еще сейчас занялась танцами через тело, да? Вытанцовывай. Это благодаря тебе, потому что ты это увидела во мне. Но это, скорее всего, связано с тем, что энергетику вот как-то я прокачала. Я не знаю, как это получилось. Вот. Но... А ты нам в клубе в закрытом дашь, э, э, потанцуешь с нами, например, послезавтра? Да, да. А утром ты смотришь? Ну, в принципе, даже не важно, утром или нет, можно кто-то в записи, мы с тобой скорректируем время, угу. и тогда уже ты э, вот дашь такой урок, чтобы мы потанцевали. Э, женская харизма победила, железный Инстаграм, точно. И мы с тобой тогда, вернее, ты покажешь, как это все делать, мы потанцуем вместе с тобой под твоим чутким руководством. И это останется в записи, и кто не смог присоединиться вживую, те с удовольствием протанцуют и расслабят себя, потому что у сейчас как раз марафон идет. Я, я с удовольствием, вот, и будет утром лучше. Что? Утром лучше, если будет. Да. Мы как раз натанцуем себе тот день, который бы нам захотелось. Да-да. Я вот благодаря твоей нейрографике, я поняла, что сначала можно нарисовать этот день или то, что ты хочешь протанцевать, а потом уже это протанцевать и закрепить еще ну, другим танцем, да? То есть протанцевать, угу. потом еще продолжить другим именно. Ну как бы две части сделать. Вот как ты и говорила, что сначала это вытащить, а потом это протанцевать. Ну клево, клево, потому что мне до сих пор пишут, как с нами Настя позанималась. Вот столько, столько всяких плюшек получаю. Ну, я не знаю, Насте пишут или нет, но я за счет нее столько плюшек получила. Вот сейчас воспользуюсь тобой. Пользуй. Вот чтобы ты нас протанцевала. Да, я с А сегодня еще в 6 утра нам Римочка даст эфир там и будет вообще. О, Римочка будет, да? Я выйду. Да. Я теперь уже 6 пошла. утра по Москве. А? Уже теперь поняла, как это все делать, потому что я в Инстаграм мало была раньше. Угу. Все клево вообще, вообще классно. Вот. А расскажи что-нибудь из своего опыта, у нас еще есть где-то минут 10, и вот было бы здорово, если бы ты что-нибудь рассказала. Светлана Свет пишет, спасибо, спасибо. И еще быстренько отвечу. Цикламен, меня спрашивали, как я разбавляла, какой водой. Ребят, просто разбавляла водой из-под крана. 25 капель на одну каплю цикламена. Я, я собираюсь тоже. Да, я уже Риме отправила тоже, она тоже сейчас будет свой опыт рассказывать цикламеновский. Все, слушаем тебя. Э, э, ну, в автономии мы с тобой вместе, только ты у нас <силы> прошла туда, я еще за тобой. <силы> вот. И есть такие, ну, как бы, куски, когда я иду быстрее, есть откаты, как у всех, наверное. Вот. Конечно, цель есть и не, не сверну. Вот. Очень понравились, когда я была последний раз на твоих марафонах двух. И там именно проработка именно сознания, которое я раньше... Все, у нас Светочку вы, выбросила. Но ну, мы ее обязательно еще раз пригласим. Прям обязательно, обязательно. А кто в том закрытом клубе... Так, вот она еще раз будет присоединиться. не получается не получается не выстегивает цвету не получается мне подсоединить тебя никак выстегивает но мы обязательно с тобой сделаем эфир еще мы с тобой договоримся а в пятницу ждем тебя в клубе очень-очень, и эфир, конечно, с тобой сохраним. Уже знаем, как подключаться. Вот. А вы, ребятки, этот эфир я тоже сохраню. Напишу в свете на Инстаграм. Если какие-то вопросы будут, то обязательно э -э, тогда задавайте их. Вот. А я уже... Давайте еще раз попробую, может, получится. Не получается. Все, тогда ждем а, следующего эфира со Светой. Вы многие ее знаете, это просто великолепный человек, такой Светлый, но чисто новый ну, поняли все по энергетике. Ну, у нас уже, наверное, нет времени, да? Ну, у нас еще давай минуточек пять. Если что-то хочешь сказать, давай еще минуточек пять, чтобы я успела все-таки сохранить эфир. Да. Дала ссылочку на твою страницу. Благодаря твоим твоей нейрографике я постоянно все прорисовываю, постоянно вот работаю со своим подсознанием и, ну совершенно все по-другому, потому что когда ты просто, просто так идешь в зажор, или что, ну Сейчас я уже на малоедении, так это одно, а когда ты еще прорабатываешь постоянно это, то совершенно другой эффект. То есть, как ты и говорила, что каждый откат это, это новый шаг, это шаг дальше. Да, так и есть. Поэтому мой путь сейчас как бы полностью поменялся. То есть, благодаря вот твоим техникам и новому осознанию всего этого. Потому что... Я больше, конечно, шла на воле раньше, именно на воле, там, потом себе как-то ну, ну, иногда я ругала себя, естественно, не, не то, чтобы хвалить, а, ну, путь такой воина сначала был, потому что я в шаманских практиках больше была, и там шаманы твердые такие к себе в основном, да. Вот, и также воспринимала автономия, что нужно идти на воле и так далее. Справиться самой с самой собой, да, закрутить винты, дайки. Вот как-то так. Ага, обе светы, я рада вас видеть и слышать. Здорово, спасибо. Зажор — это не умение принимать решение. Нет, ребят, это не про решение вообще. Это то, что нас держит наши, наши страхи, наши установки. Это mm -hmm. и мужчине про это. Это то, что мы не умеем себя впалить, поэтому у нас зажорит. Mm -hmm. Спасибо тебе, Светочка. Сохранять буду эфир, чтобы он у нас не слетел. Mm -hmm. вот. Напишу твой Инстаграм. Теперь ты просто обязана быть в Инстаграме чаще. Потому что, если что, тебе тоже там будут писать вопросики. Я там, вот, все... и мы с тобой экипируем. Да, на пятницу рассчитываем на эфир. На, на утро. Вот. Ребята, да, да, да. Там уже с тобой мы с, с, спишемся, как, как удобнее будет. Угу. И на утро сделаем. Хорошо. Все, ребяточки, спасибо большое, что были с нами. Очень приятно, что задаете вопросы. И всех ждем. До свидания.